рассказывать как самочувствие самочувствие да ну в принципе самочувствие хорошее оно так вот то накатит то я понимаешь сразу что это такое выхожу отсюда потом опять иногда как бы ну склейка происходит такая туда-сюда ага. вот а так в принципе ну ничего такого сверхъестественного прям если бы я наверное если бы тогда разговор не состоялся, это было бы тяжелее гораздо, конечно, потому что реально я там прям купался в этом дерьме во всем, вот, сейчас как-то нормально все. Вот, то, что понимаю, почему это, что это вообще такое, и как-то наоборот это вдохновляет, и как бы что тут, как можно тут ну плакаться или вообще руки опускать, тем более. Так что как-то так. Mm -hmm. Хорошо. Так, какой-то запрос есть для сеанса? А, есть запрос, mm -hmm. но... Давай. Так, сейчас я, наверное, скину его в, в скайп или как или продиктовать? Не, озвучь, его. я запишу для себя. Mm -hmm. Так, это рождение через кесарево мое. Mm -hmm. Потому что я чувствую, что это мешает мне жить. Не проработано у меня. вот. Потом, ну, по телу можно, да, что-то весь как-то? Ну, mm да. -hmm. Проблемы со сном у меня давно очень, и, можно сказать, по сей день, но сегодня хорошо поспал. Угу. А, перхоть, сиборейный дерматит сильный, очень сейчас прямо вообще обостренный в связи с тем, что вот очень сильно нервы были в последнее время, прям вообще вылез. А... Так, не знаю, такое надо, не надо, вот у меня память в послед... последнее время как-то рассеивается, в связи с тем, что раньше я прям активно играл. Здесь, А сейчас я это все отпустил, и как-то оно как будто деградация такая происходит непонятно То забуду что-то, то еще что-то. Как-то, ну, такое, какое-то вроде проблемы доставляет нек некие здесь в обществе. Рассеянность? Ну, такая, да, какая-то вот. -то, вроде все нормально, все хорошо, но моментами прям что-то вылетает из башки, и все, мне что-то скажут сделать, я такой, да-да-да. А потом мне говорят, я такой, блин, забыл. То есть вот такое. И mm -hmm. у Алены то же самое, один в один у нас, прям вот все проблемы у нас одинаковые. Потом, как работать, то есть вот вижу корень, например, примеру, не знаю, что просто вниманием мне помогает. Например? Ну, например, вот даже сейчас перед сеансом все равно есть волнение, естественно, какое-то, я с этим немножко отождествляюсь. Ну, сейчас вот отошло, пока разговариваем, да. а так было, и я вот смотрю на него, не знаю, куда, как, как вот понимаю, что я просто есть, вот, и как бы все. То есть меня -то это в принципе ну, не касается. А в теле это происходит, то есть все равно какая-то склейка есть. То есть я не до конца, будто отпускаю, не хватает навыка какого-то у меня. Вот что-то могу так это описать. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Потом закрытое изобилие у меня всю жизнь, прям вообще сколько вот помню, ну, ни денег, ничего вообще нету. Как бы тоже было всегда проблемой. Еще проблема такая тоже по телу. Это тоже рядом с перхотью. Здесь это прыщи. Акне у меня, как они вылезли, 14, так посидение 28. Все еще продолжается. Не знаю, что, что за фигня такая. Почему. Вроде то проходит, то опять. Из-за этого приходится рацион питания, как-то вырезать, там жирное убирать все. вот это. Вот. И детство, самое, наверное, важное, то что у меня было очень непростое детство. Вот, это избиение, гнобление, отвергнутость, отношения родителей и. Сюда же бывшая жена, отношения с ней вроде бы неплохой но какой-то негатив все, все же присутствует и как-то будет это… Кто тебя избивал в детстве? А, избиения были со стороны сверстников, очень прям такие внушительные, что я даже на улицу не мог выходить, то есть прям вообще жестко все было. Я в таком районе, города городе жил, со стороны отца было пару раз. Жил в очень отвратительной обстановке алкоголя. И вообще просто, ну я, ну, я бы домой вообще не приходил никогда почти. То есть я прям боялся домой идти. Вот, и на улице находился все всегда. Uh -huh. Ну, это очень кратко, это прям очень кратко, как бы вот такое. Но сейчас я, с утром с вспоминали, прям накатило. Вот у меня сейчас такое тоже состояние какое-то перед сеансом. Вот, из-за этого, так скажем, разговора. Uh -huh. вот. ну, в принципе, вот это самое основное, то, что я сейчас вот продумал вроде бы все и несмотря вот на это все в тебе все открыто каким-то образом то есть ты все чувствуешь все воспринимаешь я сам не, знаю. Да? сам не знаю как то есть как будто меня вот это все но ну, я понимаю что пинала прям вот жизнь меня к этому вела ко всему через mm -hmm. вот эти все страдания и боли чтобы я сейчас ну, был там, где я есть, и знал себя так, как я себя знаю, к примеру, ну, то есть ну, вот к этому, ко всему, к этим ну к началу изучения вот этой, вот этой темы всей, с 19 лет это началось, и так потихонечку, по спирали видно, то есть шел, шел, изучал что-то, читал, какие-то ретриты были, то есть, ну, такое… Это все, в принципе, поспособствовало, потому что без этого всего я бы не мог в это выйти, если бы у меня было все хорошо, как бы я сейчас вообще ну да. к этому пришел. Это невозможно просто, это сейчас осознаю полностью. Видишь, еще интересно, что ты же не скатился, да, ни в алкоголь, не в наркотики. Там, ни... Да, пробовалось. Не в уголовщину, никуда. Нет, пробовалось, но у меня такое всегда было внутри, что... Из меня прям любовь ко всем шла, то есть я всегда всем помогал, как вот мама был для всех, прям всех поддерживал, несмотря mm -hmm. на то, что меня гнобили-били и не уважали, то есть везде постоянно какая хрень была, я все равно через это все пер как-то и занимался спортом, пытался как-то, но ну, себя, ну, поддерживать этим, что ли, силу духа как-то, ну, ну, я не могу, как бы это, блин, нервничаю немножко. А Может, что -то. нервничать -то? Да не знаю, само по себе, неосознанно как-то это происходит сейчас у меня. Вот. И все равно, то есть, как бы я всех люблю. Чтобы не было. То, что я понимаю вообще, ну. Раз не понимал, возможно, сейчас понимаю, как бы к чему. Супер. Вот как-то так. И вспыльчивость. А вспыльчивость. Вспыльчивость вследствие раздражительности, вот так могу это сказать. Mm -hmm. Начинал раздражаться по какому-то поводу и мог взорваться прям то есть все равно как будто нервы не выдерживали прям бах меня бахало а вот сейчас когда как раз вот эта темная ночь души так называемая ну начала проявляться оно прям еще сильнее все поднялось и я прям вообще как этот ходил и вообще не знал что за фигня со мной происходит просто любая мелочь из этой мелочи такой слонище там раздувался внутри и это было реально настолько больно физически что просто ну, ну вот отвратительное состояние было сейчас такого нет слава богу Ладно. Хорошо. Ну что? Uh -huh. Я думаю, все очень хорошо у тебя. И запрос хороший, и восприимчивость отличная, и чувства раскрыты. Прямо вот идеальный вариант, то, что надо. Очень рад, что так. Надеюсь, что так оно все и будет. Хотя ни на что сейчас не надеюсь, как будет отпускаю все. Как как ага. должно быть, так и будет все равно. А, вот расскажи мне еще вот что. Когда мы тогда созванивались, сколько? Два дня прошло? Да, да, да. Я же тебе сказал медитацию сделать. Сделал медитацию, конечно. Один раз или два? Вчера хотел сделать и вырубился. Я лег полежать и все, и уснул. Я, я не спал плохо вот, предыдущей ночью. И, короче, один раз получилось сделать позавчера. И чего? А, Расслабила меня. эта медитация очень... А, я и чувствовал тело, и не чувствовал тело, как вибрация. Просто такая была, понимал что-то, оно лежит. А я как-то не могу объяснить. То есть, вот опять же, я в каком-то так вот состоянии находился. В ровном, в таком просто ровность. И мысли приходили уходили, но я видел, что я их просто смотрю, я просто есть и все, то есть вот сам, сам факт присутствия опять же, то есть вот и у меня до сеанса, ой, фу, до сеанса до медитации прям внутри все выжигало, опять вот здесь вот, то есть в середине, а, при том, что расположение духа у меня было хорошее, нормальное, потому что я знал, что происходит, вот. и вот это все у меня растворилось прямо вот под конец сеанса, у меня просто все фух, сошло. И у меня такая легкость стала просто, у меня так было хорошо, у меня настроение сразу поднялось, такое всепринятие, то есть, ну, прям вообще хорошее. Я, ну, под конец сеанса вспомнил про Алену, что она в соседней комнате, как бы лежит, спит, вот, ушла. И я такой, а вдруг она еще не спит, сейчас пойду к ней поговорю. И только а -а -а. я не вспомнил, глаза открываю, прихожу, у нее глаза по 5 рублей, короче, такие, она лежит на меня так смотрит, я говорю, ну, солнце, ты что, она... сейчас всей комнаты, она тут все дышит, стены, все дышит. А я, говорю, я, я, я говорю, я не знаю, как так получилось, говорю, как будто синхрон какой-то, я только про нее подумал, и у нее сразу, я как из сеанса, ну, ну из медитации не то чтобы вышел, просто глаза открыл, встал, и она вместе со мной там встала. И это mm -hmm. было просто, ну, ну, не знаю, может, совпадение, конечно, может, нет, как бы я это, ну, ну, не почему могу. совпадение, вы же просто чувствуете друг друга, это да. да. здорово, да у нас прям очень вот настолько эти чувства чувствуются что как она если в какое-то плохое состояние входит я автоматически с ней я вхожу она со мной то есть у нас вместе вот это такой коннект прям мощный что uh -huh. как, как радиоприемник какой-то вот просто все принимают не uh -huh. чем а других людей такого особо нету а с ней вот это прям вообще невероятная связь какая то происходит uh -huh. удивительно волнительно говоришь ну, вроде сейчас волнение-то ушло, но так, сердечко, тынк, тынк, тынк, тынк. Как будто что-то такое прям интересное. Я не знаю, что ждать вообще. И как там погружаться, не погружаться аж первый раз, как бы вообще не знаю, что это такое. Поэтому, ну, вот, автоматически непроизвольно происходит. У меня сейчас. Нормально. я думал у тебя все хорошо и даже не будет а так оно и есть просто ты до конца этого сам еще не понимаешь и тот опыт который с тобой э, произошел вот несколько дней назад то что называют пробуждением э, это было абсолютно легко и очень интенсивно другой вопрос что произошел откат но угу. это мы сейчас поправим. Ну да. Теперь тоже куда. Ты и... вот еще затронул момент изобилия, да, что ты жил в постоянном дефиците, нехватке угу. всего, а на самом деле она у тебя присутствует и ты обладаешь такими качествами и возможностями, которые нельзя купить вообще ни за какие средства, ни за какие деньги. И многие люди, и я знаю таких, тратят, да, то есть у них есть средства, и они тратят огромное количество денег, путешествуют, ездят везде, и они близко даже не могут подойти к тому, что в тебе есть просто так. И вот мне бы это как-то увидеть что ли, осознать, не знаю. <смех> Потому что я чувствую, что из меня всегда прям распирала какой-то... Не знаю даже, как это выразить-то. Я понимал, что если не буду людям это давать, то я просто завяну. Тело само завянет. И вот не то, несмотря на то, что меня так гнобили всегда, все равно посылал всем любовь и доброту. Это вот это вот меня прям с меня перло всегда. Mm -hmm. Это очень много было и есть. Ну да. И было вот, и я не мог понять, что это, и мне было просто обидно, почему я так ко всем хорошо, так всех поддерживаю, а меня вот из-за ожидания, похоже, то, что я ожидал, меня, наверное, колбасили. Да. Возможно, я не знаю, может я не так это понимаю сейчас, пока что. Да, не важно. Да, это не важно, да. И в отличие от меня, допустим, да, когда со мной, да, по сути дела такие вещи же происходят с каждым человеком, как с тобой. Вот, Я ожесточился в свое время, понимаешь? Mm -hmm. И превратился в чудовище буквально mm -hmm. Когда со мной такие штуки происходили И вот это превращение уничтожило меня полностью Потом я как бы воспрял, как, как Феникс, <laughs> если угодно вот. А у тебя это еще сильнее, потому что не превратился в чудовище и тебе удалось сохраниться и это круто mm -hmm. если уж мне удалось воспользоваться то тебе это ну ты еще сильнее тысячукратно Хорошо. Даже не знаю, что отвечать. Ничего не надо отвечать. Единственный момент, что у меня присутствует какая-то пугливость всегда. Как будто мне кто-то подкидывает. Прямо это ощущается, вот эта агрессия, та же оттуда, откуда-то прет. Вот непонятно, то есть не я вроде, а оно как-то на вот это. И также страхи все тоже как подкидываются теми самыми, про что Кастанеда говорил. Ну да. Вот. Это прям очень у меня всегда было. То есть у меня что-то могло получаться, а я сразу хоп, и как-то сам в себя не верю, что ли, что-то вот такое, как сразу сомнения подкидываются, и меня mm -hmm, это прям всегда, mm -hmm. всегда раздражало потом, то есть я что-то не сделаю, такой бляха-муха, ну мог же. И, все... и тут же страх, типа нет, не мог, все, все, спокойно, все нормально, все ровно, так и, так и будет. Все так. Вот yeah, такое yeah, yeah. вот дурь mm -hmm. какая-то вообще, дурь. Да. Yeah. Ну, видишь, страх не страх, а ты же идешь навстречу, и вот тебе все раскрывается. Ну, да. Скоро ты увидишь, что и страха тоже нету. Да ты уже это увидел. Что нет никакого страха. Ну, продолжаю все равно. Как-то тут. Но это инерция. Купаться, да. Как будто привычка остается, все равно тоже склеиваться. Оно очень липкое состояние настолько, что я понимаю, что я просто присутствие, да. К примеру, ну. И все равно как бы ну липучая такое, все вот это мысли, привычка остается, и я продолжаю здесь копаться в этом. И это просто тоже сейчас надоедает, что ну, ну хватит уже как будто все. Ну уже нажился так. Угу. Прям тело просит, отпусти уже, все, отпусти, а все равно склеиваешься. Автоматизм вот этот, как бы личность не сразу пришла, не сразу уходит. Ну типа, грубо говоря, угу. такое ощущение, что нужно тут как будто протрени, протренироваться в этом что или как-то я не знаю. Вот нет навыка. Да, нет навыка пока такого. Есть понимание сейчас прям э, благодаря вам и вашему каналу, и видео, где я смотрел, это прям настолько ценнейшая информация, ее в принципе, да ее даже оценить нельзя. Вот и вот благодаря этому, что какие-то из понимание как тут я вот в этой так называемой, ну, грубо говоря, темной точке души удалось совсем не, не, этот, не упасть на днище куда-то. Хотя состояния были реально столько жесткие, что казалось, что еще немного, то есть я сам себя нагонял, что реально тут крышняк может поехать скоро в такой фигне. Отлично. Uh -huh. uh -huh. Ну что, готов? Пусть раскрывается то, что никогда не рождалось, не умирало во всей грандиозности, неизъяснимости, мягкости. Можешь ли ты почувствовать границы себя сейчас? Нет. Кто ты сейчас? Нет такого, кто я. Но я не знаю, кто нету. как всегда так было. Ну да. <смех> <смех> так, да понял. Пусть в этой прозрачности <смех> растворятся все иллюзии, Личности Максим о дефиците? Где здесь дефицит чего-то? Нехватка, а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 о темной ночи души, когда просто есть ха хуйню придумал у меня медитация такое состояние. Ум его начал писать хе хе ну это даже не состояние, ну да, оно как вот всегда так ж ведь. Ну, да, молчит, молчит. Опять как в тот раз молчал, так же сейчас молчит. Последний штрих. Ну, блин, это реально как просто эффект присутствия какого-то, и все, как бы. А ты. Ну, я не могу себя никем назвать. Я просто вот присутствую присутствую все но нет того кто как бы чтоб я мог ткнуть сказать это я вот это просто все понятно хорошо где здесь можно найти раздражительность <смех> <смех> <смех> <смех> Ни одной иллюзии. Только чистота и интенсивность. Прекрасно. А что сейчас происходит? Может какой-то сеанс... Ну, у тела что-то там сеанс происходит, нет? Сеанс это что-то с кем-то, где-то, а что сейчас? чего не значит ну да <с��> я же говорил что это просто уловка <с nest> bueno, но она тогда или что-то все равно в груди уйдет какое-то как что-то не помню что такое отлично прекрасно то что о чем ты сейчас говоришь может быть дискомфорт или то что требует внимания это только то что еще может ощущать дефицит или отсутствие сознания в любви, просто направив туда внимание чистого сознания, и обнули эту иллюзию тоже. Прошло. Ну да. Причем это быстро так рассосалось, сразу По mm -hmm. В повседневности, кстати, это тоже так работает. Внимание направляешься, когда спокойно. Mm -hmm. В когда находишься без мысли, без всего. Просто туда смотришь, оно рассасывается прямо на, на глазах все. Ну mm Да. -hmm. Ну да, я ничего. Как бы я просто присутствую, но я ничего. Это интересно то, что я в детстве находил это лет 10, когда у меня был такой сложный период жизни. Я просто представил, а что будет, если я умру? Расслабился, все отпустил и нашел это присутствие. И такое, да как оно может еще умереть? Ну и все, а потом запинали, загнобили, опять, короче, все забыл. Ну да, и потом еще находил это раза два. И опять меня ум уводил. Типа, слишком просто. Нет, там что-то должно фейерверки какие-то встретить, должны кто-то что-то. Что-то такое. Оно, кажется так вот. Ну, так и да. Меня слышно? Нормально? Да, да. Вроде тихо, говорю, как будто. Нет, все хорошо. спокоен Видишь, просто успокоиться. Все, да, этот, блин, вообще, ну, о, господи, блин. <свят> Кто напридумывал «Темную ночь души», таращит. Пиздец какой <свят> <свят> <свят> Ну, все, ну, как мысль, да, ты одеваешься в это просто. Ну, да. Как вот присутствие в это тело, хоп, оно все в присутствии, я просто одеваюсь, как... В разную девушку, там я Максим я фотограф я еще кто-то еще кто-то и пошло если кто-то сразу сразу проблемы сразу появились какие-то как я никто как я просто есть ничего нет у меня вообще похеру, как бы я присутствую мне вообще насрать как я опять кто-то хоть немножко важность себя появляется все сразу пиздец все плохо катастрофы все все дерьмо полилось так нет дерьма ну да как бы блин это я так уж вот сейчас. Какое дерьмо? И катастрофа. Которая ум так описывает, как дерьмо, ну, и да. подает сигналы, что все хреново, и ты отождествляешься с этим, тело начинает это пере перенимать. Боли появляются сразу. Страдания поехало, пошло, давай пострадаем. Ты смотришь и ты сидишь. Ну да, на придумали какой-то хуйни. У меня сейчас названия все почему-то смешные ко всему. Абсолютно, да-да-да. Просто оно все есть, а... Какой-то шкаф, что за шкаф, блядь, сейчас охуя какая-то. Как бы не нуждается даже, в принципе, только для общения. Ну да. А что ты лежишь, тебе нужна там... Тряпка или что-то, что-то там положил. Да я... Ой, какое оно все яркое. Игрушечный мир. Как бы вот оно так и было, и всегда так и был всегда, все время. Сам себе придумал, что я кто-то и сам страдаю в этом. И ведь ну, да. на тот момент было такое же состояние, как сейчас, полной свободы, спокойствия, и я все равно потом опять куда-то загнался, как от темная ночь души пришла, опять как то хуйня, опять слипся. Mm -hmm. Почему? Эго, эго, эго, эго. эго. Ну, опять ну, важность да. себя приходит. В Это все мешает, прям вообще мешает. Как да, только чуть-чуть. Что мешает? Ну, чувство Зачем важности, ты об этом это... говоришь? Зачем ты сейчас сравниваешь? Зачем тебе это все в описании? Будь. Куда ты опять побежал? Ну да. Слышишь, как, как это незаметно. Это Раз не захватывает, то, что. Захватывает, захватывает, захватывает, потом бамс, уже и важность уже и да. тяжесть. Вот. Побежал, побежал. Блин, тут да. реально. Тут нужно становиться профессионалом себя, это реально, это очень такое надо уметь. Ну как бы да, понятно, как мне сейчас это, оно и помогало мне. То есть я в это и выходил, в принципе, может не так, не так чисто, как сейчас прям чисто. Бля, я даже себя назвать-то никим не могу, я вижу хорошо. Вот вот вообще хорошо так. Вот, ну может не так чисто, конечно, как сейчас вот после сеанса. Но вот около-около у меня прям было, и когда я реально отпускал важность себя, то есть просто вот ну просто наблюдение, вот и все, вот как сейчас. Ну и как бы все, и пропадает, и все эти темные ночи до души уходят сразу. Ничего вообще нет этого. Все это выдумка какая-то. Как только хоть чуть-чуть, да, сразу. Даже вставать не хочется. Ну или жить, что будет. Благодарю. Ладно, хорошо. До встречи. Да, угу. Павел, спасибо большое. Благодарю. Прям вообще. Не знаю, просто что еще сказать, прям вот какая-то потребность молчать, что не могу понять. Ну да, да, да, просто да, да. угу, Будь. Все, пока. О, получше вид стал. Да, да, да, получше немножко. А. Привет. Привет. Ну чего, как у тебя после сеанса дела? А, дела, в принципе, хорошо, а, ощущение, что что-то поменялось И у меня, пока вот пытаюсь прислушаться, присмотреться, что поменялось, но ну, явно что-то произошло внутри, а, после mm -hmm. трансформации той, которая, которая происходила со мной после сеанса, когда вибрации... То есть у тебя вот эти вибрации, они были сразу после сеанса или еще в течение дня? Mm -hmm. Сразу после сеанса они, ну я их обнаружил после сеанса. Потом я встал, сначала не понял, что это такое происходит. Я как раз вам написал, вы сказали не трогать ничего, я опять лег. Они были меньше, стали меньше. Но я сразу внимание на них обратил, они как бы еще сильнее волной накатили. Я вот рассказывал, как я в пространстве лежал просто, как бы, mm -hmm. всем на спашку. И, то есть, тут тело само у меня как-то все делало. И я такой, ну ладно, пускай как бы, ну позволял, пусть происходит. то есть. Mm -hmm. И, естественно, был спокойный, умиротворенный, то есть все хорошо. Вот. Ну, как-то так, вот, сейчас наблюдаю и пытаюсь, ну, не то, что пытаюсь, а стараюсь нарабатывать навык самозабвенного наблюдения, можно сказать, просто себя вообще забывая, не вспоминая, как Максима там или как вот. Тебя надо осознавать, зачем ты пытаешься избавиться от себя полностью, не надо. Ну, не то чтобы полностью, да, то есть я знаю, что я вот как бы так, и вот сейчас в этом стараюсь просто находиться как можно чаще. Иногда, конечно, все равно, uh -huh. но уже как можно, прямо чувствую, что как бы работа идет, и это все лучше, лучше, лучше крепнет. О, супер. Я тебе проведу еще парочку сеансов, других немножко. Uh -huh. вот. Я тебе дам сопровождающую медитацию. Хорошо. И ты уже сможешь это все делать сам, легко. А потом тебе и медитации будут не нужны, и параллельно в тебе начнет раскрываться то, о чем мы говорили, mm -hmm. эти аспекты. И тогда ты уже можешь приступить к самостоятельной работе, я думаю. Да, вот у меня, кстати, сегодня вот я заметил, а, то есть... Внутренние изменения э, начали происходить это с утра, потому что до этого несколько дней я даже по работе ничего не мог делать. У меня как бы ну, вообще патия полнейшая ко всему была, как бы ну даже жить не хотелось, как, как я рассказывал, когда вот эта темная ночь души там вот это все надуманное приперлось. А, сегодня проснулся с желанием... А, сделать розыгрыш по фотосессии, то есть у меня прям что-то, какие-то подвижки пошли и уже как mm -hmm. сделать, то есть все прям было ясно, вот я сейчас сижу, пишу, у меня огромный пост, фотографии подготовил как-то, ну потихонечку, я чувствую, начинает что-то разгораться, но не так, что прям бахнуло меня, там все полетело, но как-то уже какие-то подвижки такие интересные начинаются. Супер. Я сейчас, сейчас хочу с Аленой еще поработать, потому что она мне вчера написала, что ее таращит сильно. А, да, да, да, вчера mm -hmm. вообще была, конечно, беда, она пришла с работы и сразу как... Волна такая на меня, у меня же я автоприемник такой прям автоматически И склеиваюсь опять, бам, сразу чувствую, что с тобой, она со мной ничего. А я же вижу, что что-то, я же не то, что вижу, я прям ощущаю вот этот негатив весь, который здесь. И уже я пытался объяснить еще раз, то есть она все равно склеилась поначалу, хотя понимать, что происходит. Ну, я ее опять как бы... Ну, объяснял, объяснял, что, и вроде она успокоилась, все нормально, говорит, тебя сейчас живет, потому что она понимает, что в, скор... ну, в дальнейшем, скорее всего, от него избавятся, поэтому сейчас усиленно тебя набросился, ну, тот самый паразит, который в ней есть. Вот, э... вот. Ну, я думаю, завтра или послезавтра если с ним поработаю, будет проще. Mm -hmm. будет... mm -hmm. Вот, хорошо, молодец, чего. Ну, и ты делай медитацию вот эту хотя бы э, пока... То, что тестовая, да? Сделай, да. сделай ее каждый она, день. Она реально помогает, то что она расслабляет вообще просто. Пух, в, ноль, mm -hmm. в ноль, все убивает здесь, что может быть. Uh -huh. Плюс uh -huh. вниманием, конечно, я сюда убираю. Как только что-то начинает, то сразу туда внимание, но прямо на глазах у меня как дымка хоп расходится и все спокойно себя чувствую, все хорошо. Ну, <с классно, <с молодец, супер. Вот, ну ладно тогда, до встречи. Все, до встречи, спасибо. <смех> до встречи. Давай, <смех> давай, пока. Все, пока-пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Чистое сознание.